точно так же, как, например, по отношению к ребенку, да, вот мама любит ребенка, дочку, например, любит, и дочка говорит: мам, я хочу еще вот вот такой вот платьишко, да, а мама говорит: слушай, ну у тебя их и так 10 штук в принципе в гардеробе. И вот здесь, когда она ей не купит еще одно, будет ли это проявление мне любви мамы к дочке? Mm -hmm. да нет, конечно, это проявление какой-то разумности, да, может быть, давай в следующий раз получше подумаем какое именно платье тебе купить, чтобы у тебя их там было 5, например, да, но как бы они тебя все радовали, и тебе больше не хотелось, да, а как раз мамы, которые а, не, как бы, искренне не проявляют любовь так, как им бы хотелось, то есть у них нет времени на детей, да, у них нет времени позаниматься, например, они считают, что я такая плохая мать, вот такая мама, скорее всего, купит Одиннадцатое платье дочь Чтобы как бы вот убрать вот это вот чувство вины. Да? То, есть, то есть, как будто бы показать через это, что я тебя люблю. Хотя мы все понимаем, какая это ерунда. на самом деле, одиннадцатое платье. Согласна? Ну да. И... А, собственно, вот мой посыл, это в таком пропускании, то есть очень часто я рекомендую клиентам, и вам рекомендую, да, смотреть через призму того, как вы бы восприняли поступок, если бы он был не вами сделан по отношению а другим человеком. Вы бы как сказали, что он любит вас, этот человек, он уважает вас, этот человек? Он заботится о вас, проявляет искреннюю заботу или нет? И если ответ нет, то пересмотреть вот это поведение по отношению к себе. То же самое про вот то, что я упомянула вначале, какие слова мы употребляем по отношению к себе, по отношению, например, возьмем того же ребенка, да, что... Искренне любящая мама, она ребенка всегда поддержит, да? она всегда обратит внимание на его сильные стороны, на его сильные качества. И когда он где-то оступился и даже, может быть, сделал что-то очень плохое, да, Вот настоящая любовь заключается в том, что ты можешь любить человека, и когда он делает что-то плохое. Потому что поступки не равно человеку. То есть я, как человек, не равно мои поступки, понимаете? Потому что я сегодня могу поступить вот так, а завтра я могу поступить по-другому, потому что я проанализирую свой поступку, пойму, что я так делать больше не хочу, что я иду где-то против себя, где-то против своих ценностей, где-то против, нарушаю там границы других людей. Я больше не буду так делать, и вот как раз любовь настоящая, она проявляется в том, чтобы любить другого человека, и когда он сделал что-то плохое, что-то по-вашему неправильное, что-то, что вообще противоречит вашему пониманию о том, что такое хорошо что такое плохо. Потому что когда человек хороший, когда он делает все по-нашему, да, когда он делает все правильно, тогда очень легко проявить любовь. Да? Ну, любовь и сказать, какой ты молодец, какой классный, как я такой горжусь, а когда то же самое нужно проявить, когда у ребенка двойки, когда он не в да, когда его ругают за плохое поведение. Вот тут настоящая любовь, она будет проявляться в том, что мы поддерживаем, потому что мы понимаем, что за любым плохим поведением стоит желание чего-то себе получить, чего пока я почему-то не получаю. И вот когда мы вот это обращаем обратно на себя, то мы э, начинаем учиться прислушиваться по-настоящему к себе, понимаете? То есть вот у меня девчонки, ну, допустим, кто работает э, там, в программе или просто там, в личной работе, через месяц мы, когда оглядываемся назад, очень часто э, говорят, что... Боже, сколько, как вообще долго. Вот я, я сейчас смотрю на себя, я смотрю на свое отношение к себе, я смотрю на то, как я делаю, как я себя чувствую. И я понимаю, сколько всего я раньше вообще терпела. Вот просто терпела. Там, где мы терпим, там любви к себе нет от слова вообще. Там неуважение к себе, там пренебрежение с, к себе, да, с собой. А мозг в это время, да, он хитрый, она говорит: ну а что? А ты ничего не можешь сделать в этой ситуации? Как я сказала раньше: да, возможно, прямо сейчас я сделать не могу. Но если я реально хочу проявлять к себе уважение, и любовь. Я найду, как это сделать. Не сейчас, может быть, попозже. Но я буду к этому идти, я не буду смиряться. И про того же ребенка, да, продолжая, что когда у него что-то не получается, мы не говорим, что э, ты, э, я так и знала, я тебе говорила, и вообще ты путевой, и вообще ты ерундой занимаешься, да? мы, мы продолжаем его поддерживать. Мы говорим, что, возможно, если у тебя не получается, возможно, это не твое, а возможно, ты просто в этом не разобрался. А у Пикассо тоже, возможно, не получалось вначале рисовать, и вообще ему все говорят, что это такое вообще за, за мазня у тебя здесь. Да? Но если тебе это действительно нравится делать, и если ты готов в это вкладываться, я тебя поддержу, и сделать вот такой комфортный тыл, да? и сделать из ваших отношений такой, такое место, такое, ну, не место пространство да? где человек может быть искренним сам с собой и с вами. Да, то есть искренне сказать, что у меня сегодня что-то не получилось, и я страшно переживал. А не, не говорить, что, а, да, там да, ничего страшного, я вообще на это внимание не обращаю, вот меня там как-то обозвали, или что-то мне там незаслуженно на работе сказали, или что-то еще там на меня повезло. А я, да ладно, да это я так, да, господи, я, я, да, какая, я не обращаю на это внимание. А на душе в это время там такие кошки скребут, там так рыдать охота, да, а мы такую маску надеваем, мне у меня все нормально, все хорошо чтобы других не расправить, в том числе, да? чтобы вот эту массу держать. Вот это проявление нелюбви к себе.